приветствую всех мы продолжаем работать над нашим главным меню и в этом уроке мы приступим к созданию настроек игры в данном уроке мы сделаем настройку графики думаю в следующем либо через урок мы сделаем bind кнопок в общем все что нам нужно для настройки нашей игры давайте перейдем в юай Main Menu. Uh, так, здесь у нас UI Settings Menu. Uh, ну и, собственно, здесь мы будем добавлять уже настройки. Uh, давайте возьмем Vertical Box. В этот Vertical Box нам нужно добавить батон uh, В этот батон мы добавляем текст и в бокс выбираем size to content. Собственно, что нам нужно здесь? Нам нужно определенное количество кнопок, которые будут отвечать за переключение наших настроек. К примеру, здесь у нас может быть давайте большими буквами game settings uh, здесь у нас может быть аудио ну, давайте просто мы же все равно находимся во вкладке настроек поэтому game аудио, видео uh, Также нам нужно переключаться на... Если мы, к примеру, Sensitivity выведем в Game, так как это больше касается игры, наверное, мы здесь просто ставим Keyboard, то есть настройка клавиш. Я точно сейчас не вспомню, как оно называется обычно в играх. Оно называется по-разному. Так, Game, меню, где у нас кнопочки нам нужно выбрать какой-нибудь батон и скопировать style сделаем копия и теперь собственно выделим все кнопки и э, ставим наш стиль ну и также я здесь э, поменяю э, наш шрифт э, так сделаем по краю Анимацию этим кнопкам я потом добавлю отдельно. Она добавляется точно так же, как мы добавляли и, собственно, для предыдущих кнопок. То есть ничего не меняется, мы создадим анимацию и, собственно, у нас все будет работать. Единственное, что хочу уточнить, что нам нужно это все в button game. Батон аудио, батон видео и батон кейборд. Компилируй сейф. Теперь нам нужен виджет uh, свитчер виджет свичер, его мы на канвас панель определяем так здесь мы его растянем давайте пока что на весь экран выставляем 0000 а, и теперь Собственно, двигаем это где-то вот сюда. И офсет выставляем 0. Таким образом, мы закрепим наш виджет свитчер. Давайте его назовем settings. И когда мы будем менять разрешение экрана, соответственно, если мы закрепили все элементы э, с помощью якорей, то таким способом у нас будет автоматический виджет подгоняться под разрешение экрана и собственно у нас не возникнет никаких проблем. Так э, теперь, теперь, теперь э, давайте создадим папку Settings. И перенесем UI settings в эту папку, поскольку здесь нам нужно будет создать а, определенное количество виджетов. А, в принципе мы можем все это сверстать в этом виджете, но нам будет крайне неудобно, когда у нас вот это все а, развернется. На данный момент это немного, но будет намного больше, поскольку нам нужно будет вводить каждую настройку и это будет а, крайне неудобно. Поэтому давайте создадим виджеты. Виджет а, UI Game. Давайте как-то покороче UI Game. UI Game Settings. Давайте сделаем дубликат. Это у нас будет не гейм а аудио settings снова дубликейт это у нас будет видео settings и также дубликат это у нас будет keyboard Борт сеттингс. Теперь перейдем непосредственно в user эту вкладку. И здесь у нас есть наши виджеты. Так, первое у нас Game Settings. Переносим на виджет свичер. Дальше у нас аудио. Входим, находим аудио. Потом видео. И также также также у нас keyboard settings. А, собственно теперь мы когда выделяем наш виджет у нас будет переключение виджета сейчас конечно у нас они пустые мы ничего не увидим давайте а, собственно сделаем видео settings Во-первых, нам, наверное, нужно как-то обозначить то, что это видео settings. Давайте добавим текст size to content и введем здесь видео settings. Также я выберу какой-нибудь шрифт. И закреплю это, наверное, в правом верхнем углу. Так, alignment. Нам нужен один. Чтобы мы знали, что мы переключились на видео settings. И собственно, теперь мы уже можем увидеть, если я переключусь на видео, у нас здесь появится видео settings. На другой у нас здесь ничего нет. Uh, собственно виджет uh, свичер выделяем актив виджет индекс у нас 0 uh, нулевой индекс получается у нас game settings ну по крайней мере должен быть uh, поэтому нам мы можем сделать либо же изначально скрыто все либо же изначально у нас покажется game settings я думаю пускай будет изначально game settings а, так что мы делаем дальше а, давайте напишем переключение перейдем в энд батон game он клик Батон аудио, батон видео и батон keyport. Теперь проверим, нам нужен виджет свичер чтобы он был переменной. Здесь галочка. Находим виджет свичер выставляем. И здесь нам нужен сет Эктив виджет индекс копируем это все вставляем ну идем собственно от нуля здесь один здесь два здесь три если у вас больше кнопок соответственно вы можете здесь продолжить а, ну и давайте мы можем уже проверить uh, settings, uh, game, audio, video. Ну видео у нас вот появилось, Аудио. у нас пока там ничего нет. Uh, давайте сразу сделаем это. Uh, перейдем в видео settings, возьмем это скопируем откроем Keyboard. давайте settings вставим здесь напишем кейборд дальше перейдем в game settings вставим здесь напишем game settings и также в audio settings мы вставляем собственно аудио compile save сохраняем это все давайте нажмем play посмотрим settings у нас game settings по умолчанию аудио settings видео settings и keyboard settings то есть мы уже переключаемся между виджетами лишнее мы закрываем и теперь давайте приступим к работе уже непосредственно с видео сеттингсом. Так, что нам нужно? Нам нужен вертикал-бокс. Vertical вертикал-бокс vertical мы будем закреплять по левой стороне. Выбираем 0, 0, 0, 0. Дальше нам нужен horizontal box. В horizontal box нам нужно установить первое это текст, то есть это какое-то имя. Так, здесь мы сразу vertical box size to content сделаем. так здесь у нас имя первое что мы сделаем это наверное как нам это называть давайте window мод дальше мы наверное возьмем так панель Так это не в панели нам нужен combo также горизонтальный бокс select option давайте здесь full screen сразу сделаем три опции первое full screen второе full Window Screen и здесь Windows, Screen, Compile, Save. Так, здесь мы можем выбрать цвет текста, давайте сделаем белым его. Так, и я думаю, что мы еще здесь делаем какой-нибудь спайсер между ними. И размера, наверное, 10, чтобы у нас был какой-то пробел между ними. Ну и давайте, собственно, возьмем наш шрифт. И здесь тоже возьмем наш шрифт. Так, собственно, давайте создадим функцию. Возьмем get game settings. Эта функция будет у нас отвечать за get game, а, точнее game. А есть user settings get user settings, здесь нам нужна pure функция для того, чтобы нам было удобно ее вызывать, поскольку get game user settings она требует подключения и вызывать нам ее не очень удобно так, здесь у нас combo box с свечом по стрингу с указанными в нем параметрами чуть позже я про него расскажу давайте вызовем set full screen мод и здесь укажем собственно наши разные full screen моды конечно это лучше все перенести в отдельную функцию я думаю мы это перенесем в отдельную функцию так давайте укажем здесь windows и также windows fullscreen. screen так, давайте, наверное, сделаем функцию load load load settings to UI. То есть мы сделаем подгрузку при запуске тех предустановок, которые мы устанавливали либо были изначально установлены. Так, берем get selected options точнее set selected options от нашего комбо бокса который мы добавляли в первую опцию дальше мы берем get game settings и а, здесь нам нужен нужен нужен get fullscreen мод get Full screen мод здесь мы мы мы мы делаем switch. Подключаем три параметра. И здесь мы вписываем те параметры, которые мы указывали непосредственно в Default Options. Конечно, я думаю, это можно сделать проще, то есть перенаправить enumeration в string и перезаписать непосредственно все опции. Ну, давайте пока сделаем так, если что, потом переделаем. Так, вот здесь мы, собственно, меняем Windows screen а, пока что у нас нет apply нам нужна кнопочка применения поскольку применять после изменения каждого параметра ну не совсем как бы правильно давайте сделаем load <coughs> установим это на construction script здесь нам понадобится батон в этот батон мы устанавливаем текст напишем apply поставим шрифт и здесь бы я бы указал на он клик возьмем get game settings и вызовем пока что apply settings потом мы создадим отдельную функцию для apply settings чтобы было это все намного удобнее давайте settings видео меняем apply собственно у нас изменилась full screen Единственное, что у нас здесь полноценного фулскрина не будет, поскольку нужно в самом редакторе убрать эту рамку, тогда мы сможем это видеть. Так, ну вот оконный режим, да, у нас окно смещается. В принципе, это все у нас работает. Ну, фуллскрин, как я и говорил, да, у нас делается на весь экран, но мы не увидим то, что у нас нет этой рамки, поскольку рамка установлена на данный момент в редакторе. так давайте это перенесем выше и собственно нам нужно это все прокомментировать давайте я открою виджет uh, UI Main Menu Settings, uh, Settings Menu. Здесь у нас находится свитчер. Uh, так, это мы сделали. И также мне нужен UI Video Settings. Uh, здесь я накопировал, собственно, первый горизонтальный бокс. То есть это все скопировано да у нас э, все одинаково э, кроме Vsung и им Occlusion. Э, то есть здесь у нас стоит checkbox то есть место комбо бокса мы здесь ставим checkbox э, так собственно кнопочка apply у нас это все у нас есть Давайте я сейчас расскажу по Screen Resolution. Я сидел, подумывал, как сделать лучше для того, чтобы вручную не пропечатывать разрешение экрана, поскольку разрешения экрана может быть много. И я решил сделать указать релизные разрешения экрана. Я сейчас покажу эту логику. То есть там, в принципе, не особо сложно. Во-первых, вот наш скрин Resolution. Так, это у нас анимация кнопочки. Это мы уберем в сторону. Нас сейчас интересует наша кнопка с разрешениями экрана. То есть это бокс. Да, это все скопировано с Windows Moda, Combo Box. Мы вызываем event он selected change. И здесь мы делаем следующее: мы делаем сплит, то есть это нода сплит. Нас интересует string, там их две, не ошибитесь. Эта нода, собственно, разделит наши значения, и здесь in str мы поставим просто x, то есть мы разделим наши цифры пополам и между ними поставим, собственно, x. Здесь мы вызываем ту integer. To integer string to int выставляем и эта переменная у нас является in point то есть мы создаем переменную in point давайте я сразу покажу ну пока я не буду называть но вы называете screen resolution и здесь in point in point тип которая нам собственно позволит указать по x и по y разрешение нашего экрана. собственно мы выносим ее, только мы выносим ее set сплит и указываем собственно нашу переменную. А это касается получения Опции из нашего комбо бокса, то есть, это не является добавлением этих опций. А теперь давайте перейдем, собственно, к добавлению этих опций. Создаем новую функцию, называем ее Generate Supported Screen Resolution. То есть, это те разрешения экрана, которые, собственно, нам доступны в данном проекте. То есть, мы можем это число расширить вручную но есть какая-то базовое количество этих параметров что мы здесь делаем во первых мы удаляем все опции для того чтобы у нас был пустой комбо бокс мы используем комбо бок String resolution главное помните что нужно называть чтобы вы не случайно не вели сюда другой комбо бокс а потом будете думать почему это не работает делаем clear options то есть это удалит а, все наши опции после чего мы достаем ноду get supported full screen а, resolution это массив который хранит в себе а, собственно все доступные на данный момент нам разрешение экрана после чего мы делаем for each loop а, который а, пересчитывает а, собственно этот массив с разрешениями for each loop да у нас здесь синий пин мы просто делаем сплист тракт пин и получаем собственно такой же loop если вдруг кто не знал после чего мы делаем нашему combo box string screen resolution от option от option у нас добавляет новую опцию к нашему комбо боксу. Если мы выделим комбо бокс, мы увидим здесь default options. Также у нас есть select options. Select options это то, что мы выделили на данный момент. Uh, default options это, собственно, все опции, которые нам доступны. Если в full screenе мы вводим это все вручную, поскольку у нас всего три опции, uh, то здесь uh, нам пришлось это все сгенерировать давайте вернемся к функции и здесь мы делаем add options делаем append кто не знает как вызвать append мы пишем append здесь мы жмем плюсик получаем три входа на первый вход мы подключаем по x элемент на последний вход мы подключаем элемент по y и собственно Здесь у нас будет то, что будет находиться между этими числами. К примеру, мы поставим x. После того, как мы просчитаем и добавим все опции, у нас мы должны получить следующее. Get Game User Settings. Эта нода позволяет нам либо записывать новые значения в нашей настройки либо а, получать текущие значения поэтому мы берем get screen resolution это наше текущие значения после чего мы снова делаем такой же append и записываем в set selection option а, то есть в ту опцию которая должна быть выделена и также делаем refresh options а, собственно по этой функции все. Мы просчитали все доступные нам на данный момент разрешения экрана, записали их в ComboBox, после чего получили э, установленное на текущий момент э, разрешение экрана и записали в выделенную опцию и обновили э, собственно, наши все опции. Так, теперь нам нужно будет установить этот Generate Supported Screen Resolution в нашу функцию, поскольку у нас есть функция Apply Settings. Также создаем эту функцию для того, чтобы, собственно, когда мы нажмем кнопку Apply, мы применили все изменения но давайте начнем с get game settings функции мы также создаем функцию get game settings здесь у нас pure функция стоит галочка это нам нужно для того чтобы постоянно не вызывать эту ноду с двумя входами а мы просто могли получить только return value это будет намного удобнее так это мы закроем это мы закроем это байнда текста и сейчас мы перейдем к apply settings так функция apply settings выглядит следующим образом мы берем get game settings к примеру берем set full screen мод и устанавливаем его э, делаем промоту variable получаем перемену и устанавливаем ее в sequence после чего мы также берем get game settings set song был тоже промоту был и подключаем к sequence также берем set screen resolution и также подключаем к секунду здесь мы создали ранее перемену, да но мы можем создать ее здесь и собственно в самом конце у нас будет apply settings то есть применение всех настроек а, и давайте продолжим по аналогии я сейчас покажу буквально одну настройку я думаю с нуля чтобы вы могли повторить я думаю вам станет более менее понятно Uh, к примеру, мы давайте возьмем, uh, ну давайте пойдем по <coughs> View Distance. Uh, сейчас я не вспомню, наверное, есть ли у нас здесь Set. Да, у нас есть Set View Distance Quality. Обычно все кьюалити делятся по э, значению. Э, собственно, вот если мы наведем, мы можем увидеть э, 0 это low, 1 это medium, 2 это high, 3 это epic и 4 это э, cinematic. Э, собственно, и наводя ну, практически на каждый, мы можем здесь увидеть какую-то информацию. Э, то есть, соответственно, нам здесь нужно... Э, сделать promoft to variable uh, это у нас будет view distance Curiosity. и подключаем к нашему секвенсу Так, переменную мы создали, теперь перейдем в дизайнер, находим wave distance, у нас здесь три значения и добавляем еще одно значение. То есть не всегда у нас есть cinematic, не всегда у нас может быть именно 4 позиции, поэтому иногда у нас может быть от 0 до 2, от 0 до 3 и так далее. Давайте здесь добавим опцию cinematic. Uh, и теперь uh, нам нужен event. Так, давайте это скрою. В самом низу это Select Options. Select Options, что мы делаем? Мы делаем switch, Switch on String. Дефолт uh, мы снимаем, добавляем 1, 2, 3, 4, 5 позиций. Uh, После чего здесь прописываем low. Дальше medium. Дальше height. Epic. И cinematic. Так, cinematic. Давайте сразу проверим. Здесь у нас Cinematic. Compile Save. Дальше мы достаем... Так, эту перемену мы удалим. Достаем VF Distance Quality переменную, которую мы создали. И, собственно, добавляем сюда Set. И дальше указываем 0. Один, два, три, четыре. Четыре позиции. Давайте сделаем комментарий. Это view distance. View distance мы сделали. Теперь нам нужно перейти в apply. Settings. Напомню, что Apply Settings у нас находится по клику на батон Apply. Проверяем здесь. Здесь у нас подключено. То есть, когда мы будем менять... Давайте поподробнее расскажу. Когда мы здесь меняем Select Item. Select Item это наша опция. Мы по свичу проверим. То есть, если у нас будет опция равна Low, то мы, собственно, в VF Distance укажем 0. Если опция будет равна э, Medium, э, то у нас будет 1 VF Distance и так далее. То есть здесь важно, чтобы у вас совпадали имена, которые вы пропишите в свече и имена, которые вы пропишите в комбо-боксе. Э, в случае, если имена не совпадут, соответственно, то у вас здесь ничего не вызовется и ничего не произойдет. Поэтому будьте внимательны, это как бы важный момент теперь нам нужно будет подгрузить непосредственно информацию нашему виджету когда мы запускаем игру для того чтобы это сделать мы также создаем функцию load settings to ui давайте я ее открою и здесь у нас пока что находится только get game settings get full screen mode мы переводим в string и собственно получаем опцию нашего combo box screen мода это что касается первого параметра да если кто не понял чего это относится здесь у нас собственно full screen windows full screen и windows Uh, и дальше мы ставим Generate Support Screen Resolution. Это, собственно, генерация нашего разрешения к uh, второму параметру Screen Resolution. Uh, после чего. После чего давайте пропишем, собственно, uh, viv Distance. Uh, берем функцию get game settings здесь мы возьмем get хотя мы можем взять ну да get vf distance quality мы берем здесь мы сделаем set vf distance quality хотя в принципе нам здесь set не обязательно брать поскольку мы просто обновим информацию в нашем комбо боксе в случае смены то ComboBox бокс нам сам обновит информацию нашей переменной поэтому мы здесь сделаем так дальше нам нужен нам нужен Combo бокс. собственно ComboBox бокс у меня не назван давайте я назову этот Combo бокс V Distance View Distance, так, берем Combo Box, берем э, Set Selected Option, выделенную опцию. А дальше мы можем взять Select, Select по интеджеру. Uh, поскольку мы знаем какое максимальное количество у нас может быть в uh, VF distance quality это может быть у нас четыре опции от 0 до 4 и в таком случае нам сюда нужно вставить собственно все наши опции название low medium Height, epic cinematic поэтому пишем опции low медиум хейт epic и cinematic компа сейф то есть мы сделали подгрузку при запуске мы укажем то что если у нас здесь 0 то у нас слов если у нас там 3 то у нас epic в зависимости от того какую настройку мы до этого выбрали так сейф uh, собственно давайте посмотрим давайте посмотрим settings видео uh, у нас вид distance epic давайте сменим его на medium uh, разрешение сменим ну, к примеру она минимальная нажмем apply у нас настройки применились у нас есть distance medium screen resolution и собственно window теперь мы можем это закрыть давайте проверим сохранилась ли настройка settings видео и мы видим то что windows э, у нас Остался скрин резолюшн у нас остался. И, собственно, V Distance у нас также остался. То есть, у нас все сохраняется, у нас в принципе все работает. Ну, единственное, что мы сейчас в главном меню каких-либо изменений не увидим, поскольку у нас здесь пустая сцена, абсолютно без ничего. Но, собственно, параметры сохраняются, параметры подгружаются, и это хорошо. Uh, собственно по поводу Preset Settings, preset Settings мы сделаем в самом конце, когда у нас уже будет все готово, и здесь мы будем Preset Settings uh, просто выбирать uh, для всех настроек, то есть, к примеру, всем настройкам указать Low, всем настройкам указать Medium и тому подобное. Uh, пока что у нас не все готово, uh, собственно, когда будет все готово, мы это сделаем. Теперь давайте же я расскажу Load Settings, куда его поставить. Load Settings мы ставим на Event Construct при создании виджета. Мы делаем Load Settings, по нажатию кнопки Apply мы делаем Apply Settings. И собственно, вот у нас Window Mode, который сделан по аналогии с View Distance. Единственное, что у нас отличается, это Screen Resolution. Он немного иначе сделанный. Ну и давайте про Vsungs расскажу, как это установить. Ну то есть здесь мы ставим Checkbox, да, находим здесь Checkbox. У Checkbox есть, собственно, он чек, State. Нажимаем на него. У вас появится такой ивент и на этот ивент мы просто делаем Promote to variable, называем v vsung, uh, v и что нам нужно сделать? В Apply Settings мы собственно делаем sung и нам нужно в Load Settings также указать его. Давайте его укажем в Load Settings возьмем game settings возьмем pvson um, get get get get get get get Так, у нас почему-то только интервал, а почему у нас нет. Так, это странно, это странно. Get. Ну, просто в S. Вот у нас is. У нас не get, у нас is. А, давайте в load settings нас из и этот из нам нужно взять чекбокс а, давайте сразу же назовем чекбокс чекбокс в сунг берем этот чекбокс берем set, э, set, set, set. Set is check it. И подключаем наше значение. Это мы в лоде. Apply мы сделали. Собственно, settings, видео. Ставим галочку. Здесь, к примеру, давайте Epic. Нет, давайте здесь не Epic, давайте здесь Cinematic поставим. Cinematic, разрешение какое-нибудь такое. И Windows Full Screen. Apply. Собственно, собственно, вот. Давайте снова нажмем Play. Settings, Video. Галочка у нас стоит. Cinematic стоит. Разрешение стоит. Window full screen. Давайте Window. Play. Все работает. Ну и по аналогии, собственно, все делается. Вы определяете для себя количество настроек, которые вам нужны смотрите настройки, которые вам доступны, а, собственно, добавляете их в Vertical Box, да. Здесь я еще добавлю некоторые настройки. А, я думаю, этого будет более чем достаточно для главного меню в современных играх а, настроить графику как-то кастомно довольно таки сложно нормально а, но с помощью этих собственных нот а, нам это будет намного проще а, ну и а о, мы делаем по аналогии с а, здесь а, постпроцессы тени текстуры эффекты материалы а, отображение травы это все мы делаем по аналогии с а, PF Distance, а, то есть мы достаем ноду в Apply Settings, мы достаем из Game Settings, мы а, вызываем, к примеру, а, Set пост Process Quality, смотрим, наводим сюда, смотрим то, что у нас до 4, 0, 1, 2, 3, 4, также делаем Promote to Variable. Promote to variable. Называем это постпроцесс. Кьюалити. Подключаем к нашему секвенсу, Переходим в дизайнер находим пост процесс собственно называем это пост процессом пост процесс а, здесь мы давайте скопируем мы можем опции копировать копии пост процесс пост чтобы не печатать все по новой а, дальше возвращаемся ну, либо так в Event graph, либо здесь самый низ. Uh, on Selected Options. Выбираем. Копируем из предыдущего. Ctrl-W. Поскольку у нас там опции идентичны. И просто добавляем постпроцессы. Uh, нашу переменную, отвечающую за value. То есть мы делаем все абсолютно так же. Как и с предыдущим параметром. Единственное, что у нас изменяется сама переменная. Здесь у нас, собственно, 1, 2, 3, 4. Теперь переходим в лот. Гейм. Здесь мы делаем, собственно, так же самое. Находим здесь постпроцес. Select Options. Наш постпроцесс, getGamesettings, getPostProcessQuality, указываем, подключаем и подгрузка у нас уже будет работать. То есть это не сложно, я думаю вам это легко удастся. Нажимаем play settings видео uh, мы делали post-процесс, medium apply uh, back exit uh, play settings видео post-процесс medium здесь все у нас осталось все у нас работает uh, я думаю на этом мы урок закончим uh, собственно я потом это все доделаю uh, поскольку я думаю что вам был понятен принцип как это все организовать что мы будем делать дальше я думаю мы будем делать аудио либо же гейм. в общем продолжим работать с настройками игры когда мы с ними закончим собственно мы можем перейти к кредит мультиплееру мы также можем сделать подключение мультиплеера поиск серверов и тому подобное поэтому всем спасибо за просмотр и всем пока